Всем здорово. с вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция на Брайан Мапс, фотошоп реальной жизни номер 2. Интересно, что же из этого получилось, наконец-то скетч, я так понял. Что же, давайте смотреть, Это одни лайфхаки у него в последнее время. скетчей нету. Может мне просто снять вторую часть какого-нибудь скетча, который вышел год назад, и никто не заметит? Точно, теперь я знаю список будущих скетчей. Гениально, как же зашибись, что ты перестал снимать свои сраные скетчи? Супер детектив 2, да, что там все было? А то а, постоянно повсюду эти камеры, как же это надоело? Я <связь> же мать 2, супер детектив 2, 2. афиристы в сетях 2. Афиристы в сетях 2. Жуа, ну, второй Он раз позовет скетч. Даню, что ли? Кашаная. Неправильно, что нет скетчи, и все равно никто не смотрит. Старшоп реально что? в жизни первая честь. Что? Каждое сбывается! <смех> как же я обратно хочу быть популярной! Я нажал на... Если в фотошопе была ошибка, значит она там и осталась. Ну-ка глянем. Да, тоже отправил как бы, отчет в Microsoft, а они там ничего не решили в итоге. Я так понял, да? Ну а что ты тупишь? И, и, и я... Ты же знаешь, как я хочу этого. Давай, отфотошоп меня. Мирия, ты, конечно, симпатичная, но. Нужно просто выделить и вставить! Ты можешь вставить! Ну, терять тереатический... всегда! <сёк _> но.. Батан, ч ты тут бормочешь? Иди отсюда! <сёк _> <сёк _> да, эту кандельку так разнесло в микроволновке, что мне придется драть печку еще три дня. Ну <сёк _> you know? да, опять лайфстайл это было. ...проблемы с доступом в ванную, просто добавь вначале открывай бля! Открывай бля! Прям в ZHBGC1.com? Ты не сможешь забыть, не сможешь забыть... А, фотошоп опять врубился... Голый Брайан Марс? Слава богу, что Брайан автоматическая цензура в скетчах... Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! нет. <реклама> Видимо то ступло. Блин, что-то я бледный какой-то. Хм. Может мне нужно фруктов поесть? О, Оливия, тенька. Передастся еще красное <реклама> совсем <вашим> лицо. <реклама> ну что, со своей херней? Ч ты ржшь? <реклама> Да иди ты! <свят> Если все, все зеркало посмотрелся. <свят> вот так сегодня получилось, дорогой дневничок. А еще ее волосы, ее волосы просто шикарные. Ну, шип, шип, шип. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> А, ah, скопировал. Потом просто снял, как бы, добавил потолок. Че варю тебя, да? Фотошоп все за них, да, за них я решает. Умный догадался открыть этот глючный фотошоп. <звы> <звы> <Щекотно. звы> что? Нет, не трогайте мой рот. Заберите все что угодно, заберите мою жену, но только не рот. Нет, я на. Чморот усы. Нет, нет что я ничего я просто хотела немного посниматься мне кажется меня на ютюбе больше никто не а, понял как бы целиком Смотри, рот вырезал ладно давайте попробуем исправить uh, control c control v 6 бройных Охренеть. Оливия да. Ну и дерьма я натворила. Так, короче, вено у меня хорошая и плохая. Давай плохую. У тебя больше не будет нормальных аватарок. А хорошая. Пробная версия фотошопа заканчивается сегодня. Да! А тебе без фотошопа не будет нормальных аватаров. Как же все-таки хорошо без усов. Тебе-то откуда знать? Да уж, хуже моего цвета лица вообще ничего не могло быть. Только такое лицо, да? Так, это что? А, типа, сейчас наверное, превью делать для ролика, да? Ну да. Ну и натворила я дерьма. Ну ладно, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь заценить предыдущее видео этого дебила. Ну а мне пора. Ты же знаешь, как я хочу этого. Отфоташон. Как это сложно. Да уж. Ну, не знаю, скидчик какой-то слабенький получился. Вот сейчас честно. Потому что давно он уже скетчи не делал, видимо, как-то подрастерял в хватку. Но за монтаж, конечно, прикольный. Могу лайк поставить. Но почаще делай скетчи. И еще что-нибудь новенькое, а не вот эти продолжения старых. Ладно, если понравилось моя реакция, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если не лайк, хочешь мне новые видео. В свою группу ВКонтакте подписывайтесь на Брайан Мапса. Если понравился этот скетч, и до следующего видео.